Она была красива, с улыбкой добрых феей, Стройна и несоплива, без перхоти прыщей. Через стекло витрины она смотрела вдаль, И от такой картины его брала меча. Без ума от манекена В манекен влюбился бомж От любви по делу дрожь День и ночь не если бьет У витрины чудо ждет Чтобы дева ожила И в подвалы с ним ушла Он собирал монеты, коробочку ложил. И вот однажды летом он манекен купил. Когда в подвал забрался, сбылась его мечта. Всю ночь он отрывался. Бомж с улыбкою мурены, без ума от манекена. В манекен влюбился бомж, от любви по делу дрожь. Снова он и ест и пьет. с манекеном все живет. Обижаются дружки, вот такие пирожки.